Данное видео с примером изображения с камеры видеонаблюдения, установленной в шинном центре в городе Омске. Камеры имеют разрешение 1280 на 720 пикселей. Первая камера установлена в торговом зале, обеспечивает четкое, хорошее цифровое изображение, позволяющее видеть мелкие детали. Вторая камера установлена в зоне сервиса. Камера позволяет наблюдать за процессом ведения работы. Спасибо за внимание. До скорой встречи.